Современная притча, будьте внимательны к своим любимым. Алло. Здравствуй. Здравствуй. Я бы хотел увидеться с тобой. Я сейчас немного занята, перезвоню. Звонок через 20 минут с его же номера. Да, я еще не освободилась. Девушка, извините, пожалуйста, это звонят вам из скорой помощи. Несчастный случай произошел, вы, наверное, жена или девушка погибшего? Какого погибшего? Какая жена? Что случилось? Просто в телефоне погибшего вы были первые в списке и написаны как любимая. Трудно описать состояние человека в такой ситуации. Слез вовсе не было, нет. Она просто была в легком шоке и не могла до конца поверить в случившееся. Последний его звонок он делал, будучи в пути к ней на работу. Как оказалось позже, на встречную полосу вылетела спортивка и лоб в лоб, в живых никого. Сидя за рабочим столом. В голове бились разные мысли, а может это розыгрыш, может он решил просто пошутить, любимая как он мог меня так написать, нет-нет. Я не о том думаю. И вдруг, не ожидая этого, ее глаза резко наполнились слезами. Как будто только теперь она все поняла, что все. Нет больше того, кто ее любил, кого видела она почти каждый день, от которого приходили смс типа, «Доброе утро, пора вставать». Нет больше того, кто бы ее каждый день мог на руках носить даже босиком по асфальту в дождь и слякать. Она открыла глаза от нежного прикосновения теплой руки, который вытирал слезу с ее щеки. Она увидела его, и как никогда крепко-крепко жала его в своих объятиях, от которых он, конечно же, потерял дар речи. «Извини, что заставила тебя так долго ждать, я теперь твоя». Шесть лет оказались для него ничем по сравнению с этим моментом. Единственный вопрос, который его мучает до сих пор, так это, что же так повлияло на нее? Она рассказала про свой сон, но он не верил, что сон может повлиять так на человека. А ведь кто знает, все в этой жизни может быть.